в сфере юриспруденции культурного наследия Гавриила Романовича Державина, а также высшей школы, которая стремится обрести новое лицо в условиях информационного общества. Участие в открытии 14 державинских чтений принял председатель Госсовета Татарстана Фаид Мухаммедшин, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и первый заместитель муфти Республики Татарстан Рустам Хадрат Валиулин. Имя Гавриила Державина навечно будет связано с Казанским университетом. Он был одним из выпускников гимназии, которая согласно указу Александра I в 1804 году стало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 и 275-летнему юбилею государственного деятеля и поэта Гавриила Державина. Закрытие Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» состоится в пятницу, 14 сентября в 16.00. Наш телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию Державинских чтений. Запись эфира вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, «Универ -Ньюз».